Да. Кому на что я? Давай, Давай за Берлин это, который сгорел, сука, пидор. Правильно, что он пал нахуй. И наши надрали назад, нахуй. Вот за это стоит ебать, нахуй. Блять, что-то генодеда потеряли. Ну, блять, что-то, блять. Потом прикибили, Ты потерял на лошах, повесил их. Лонг или Лонг? Ребята временно Да, да, да, да. Пора ходить. Вбери его, что он снимает. потерял А ты слуховую, давай. Смотри, он снимает, блять, убирай нахуй свою камеру, блять. Ты потерял. Давай, ты заебал, блять. Уже свои мысли, блять, теряешь. Свои. Давай, давай. Давай, твои мысли Ой. мои Ой. Бирай, Ой. Ну, нахуй Паха, ты думаешь, что потерял работу? Да Оставься. я успокоился. У него сейчас не еще... да, Он смотрел. Он, он Он Он проебал, смотри снимает Он уже Он смотрел. заранее смотрел. Он смотрел. Он смотрел. Он смотрел. Он смотрел. Он давай Меняешь, вырубаем, Ты отписи, как теряешь, давай вырубай. Ты смотри, да? из ниоткуда, из ниоткуда меня выпало? Еще одна, блядь. Сука, заказникебные, блядь. У меня даже затыкал, блядь. Давай, я в тебя вырубаю. Давай, да, блядь, телефон, да, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Я так. вас поддерживаю, нахуй. Так я хочу вырубать стопки. А это нельзя, она с автографом. Где? А он сзади. Где? Это нельзя. Это нельзя. Они жд, они жир. А Подожди, я... вот, вот, видишь, подпись. Да, Они, Они жир, Да, годиби. Дай, годиби. Дай, годиби, дай позвонить. жир. А хуй, скажи. Это нельзя. Да вырубай, Егора, щуп ты заебал. Да, блять, я брежу. Есть да есть я сегодня брежу, да же чё? память была, кто водку въебал Есть топор -то еще. Да, есть топор, щуп ты, блять. Каптой, это бутылки, что? Густота? Эх... Вон. она. Ты нельзя трогать. все с сантегорий. Все, по домам вырубай, нахуй. Да пошел ты пизду, блять! Ради тебя, блять, ее можно открыть. Ради меня, Там хуевая А ты сам ее взорвал? Не Глава, Нет, ты уже но она щелкнула. Она щелкнула. Пьем, пьем. Туп, туп, туп, пьем. пьем. Туп, туп, туп пьем. Но она теплая. Хороший, хороший. Нет, ну подожди, ты, ты взорвал Ты посмотри, она не взорвана да ну, Блять, я ты? слышал щелчок, блять, ты это меня щелчок, зади... Это, это а я, блять, это такой... Ах, блять, не получилось а, Но ну, уже не получится так же в будущем, блять, ее сделать а а что -то что -то. Только что Давайте, давайте, Вань, где она? Куда ты ее убрал? Давайте. За коробки, да и все, мы из Ванька почти домой. Посмотри, Да похую! Нет, все, щелчок был. Щелчок был, правила нарушено. Давайте. Не было щелчка. Был. Не было. Два к одному, а вас остался. Проигрыш. Ставка не сыграла. Да. Нет, ну да. я для себя-то это для себя-то я это знаю. Давайте пьем. одного. Мы нет. Все. Пас. Все. хорошо в Все. Давайте. Ты сам ее взорвал. Вот даже не открылась Ху Хуировость. Вот, давай. давай. Ставку я вижу ставку. Тоже мое. Я тебе домой не понесу. Ты меня? Да. На такси поедем. Сра пиздеть не буду, мы так себе знакомы. Я домой, нахуй, а ты если упал, нахуй, извини, брат, нахуй. Не, я, я с всем вставать, не, не всем на работу вставать. Я уже всем пару рулем, еб, блядь. Но она теплая, она свистка. А ему когда кольца оставлять, то ты по стопке и похуярили, ебте, блядь. А автограф хотя его? бы. Рукой не стирай, да, автограф да. хотя бы не трогай жирными руками. А кто-нибудь из вас сможет понять, чей автограф? Ой, гад, а. Калинкина, пты, блядь. Куинкина, я гибрил. На ней рисовала. Ну, блядь, ты он, возьми он в руки сегирь, Он не Сигири какой-то. И че у нее в, в руках-то? -ру ну, нихуя не понять. Вообще непонятный автограф. Там рисовал. Какой-то, блядь. Он ли жир какой-то, он ли жир? Опу? Опу оплачено. О, опу можешь по о Кио, о. Кио. Какие? Каким-то цирком оплачено. Циркам. Кио, помнишь, раньше был этот клоун? Кио, вио, епта была, да. Давай бутылку ставим сюда вырубай. все закупил. Закрой, потом. Даже выключи камеру, ты заебал. Я никогда не выключу камеру. Я включу еще лучшие две, пты. Бля. Время, пизда, песок нахуй на Ты, блядь, нахуя кастинг проходил или не проходил? Проходил не проходил Чуть не воли. Давай. Но пожарного кастинг я не проходил, блять. А где запить? Only. Only. Only one, блядь, все. Сейчас. По кругу. По кругу. Твою подругу. Хорошо, что. Хорошо, что я ни с кем не дружу. Да? Я к Викторсваду да. сказал, что это не дружба между мужчиной и женщиной. Сколько скользких типов Есть только помнёшься. вот это вот. Засекай, как это работает. Смотри. Ставишь левый локоть. Ставишь левый локоть резко. На раз, два, три. Раз. Капитан, не зря пиздец Жейлук, нахуй. локоть ставишь. Вот. Небом на Анбаохой. Вот примерно так это работает. Дамба фаталити хорош Да, пришли. Купи себе а лайс, пачку приглашай других друзей, заебал. Их, <гум> <гум> Просто! Сайт Ашбарта, блядь! Нахуй! Ты что делаешь? Подъезжай,